Каждому человеку на земле я желаю только того, чего хотела бы для себя самой. Я искренне хочу, чтобы все вокруг были счастливыми, радостными, богатыми и успешными. Пусть с ними будет спокойствие и благословение Господа. Пусть будут благословлены все мои клиенты. Я постоянно возношу благодарность за божественные богатства которые неизменно и в изобилии проявляются в моей жизни. Я благодарю за всех клиентов, которые обратились ко мне. Я благодарна за все деньги, которые получила от своих клиентов. Я люблю свою работу. Я мастер своего дела. Люди ценят и уважают меня. Я благодарна за их любовь ко мне. В этом мире много денег – и я способна заработать их честным путем. Я тот человек, который готов принимать клиентов ежедневно. Я тот человек, который находит время как для работы, так и для отдыха и семьи. Люди чувствуют мое желание работать. Я освобождаюсь от ожидания клиентов. Я благодарю за каждого нового клиента, обращающегося ко мне.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 Я благодарю, что могу обменять свой труд на деньги. Чем больше люди платят мне, тем больше они получают сами. С каждым днем моих клиентов становится все больше и больше. Я благодарна Всевышнему, что с каждым днем ко мне обращаются все больше и больше людей, чтобы получить то, что я могу дать своим трудом, своими талантами. Я благодарю за то, что люди ценят мой труд и нуждаются в моей работе. Я благодарна своей работе и своим клиентам. Я благодарна за то, что моя жизнь с каждым днем становится все лучше и лучше. И с каждым днем становлюсь все богаче и богаче. Я люблю людей, я рада каждому человеку. Я принимаю людей такими, какие они есть. Люди платят мне деньги за то, какая я есть. Люди говорят обо мне. Люди передают информацию о моей работе по сарафанному радио. С каждым днем все больше людей хотят воспользоваться моими услугами. Я дляхожу время для всех. Я лучший специалист. Я отношусь к своей работе с любовью и творчеством. И каждый день совершенствую свои навыки. Я благодарю Бога за то, что моя работа приносит пользу другим людям и делает мою жизнь интереснее и богаче. И с каждым днем у меня все больше и больше новых клиентов. Каждый мой клиент приводит ко мне других клиентов. Я счастлива и благодарна за это. Я отпускаю страхи, что могу не успеть кого-то принять или кому-то не понравиться. Я доверяю себе и говорю себе, у меня столько клиентов, сколько я могу обслужить без вреда своему здоровью и получая удовольствие от работы. Я готова принять новых клиентов, я готова работать, я готова зарабатывать. Я умею распределять свое время. Я получаю удовольствие от того, что делаю. Я получаю удовольствие от денег. Благодарю каждого моего клиента за то, что он есть. Благодарю деньги за то, что они есть. Благодарю Бога за помощь в нахождении новых клиентов. Благодарю, благодарю, благодарю.